Как и 20 лет назад, Альбина Лозовая внимательно прислушивается к словам своего наставника. Татьяна Марченко практически сразу разглядела в пятилетней девочке с ДЦП не детское упорство и спортивный потенциал. Она с характером, она не сдавалась, она пыталась, она боролась, не была последней, все время пыталась быть впереди. Вот. Э -э упорная, настойчивая. Когда нужно было еще поработать, то она с удовольствием оставалась и работала. И самые высокие награды завоевала в Брасе. Это при том, что этот вид долгие годы Альбине не давался. Заболевание не позволяло правильно развернуть стопы. Но разве это может быть преградой в невероятном желании преодолеть? Тренировку за тренировкой Альбина отвоевывала себя у болезни. И пусть ДЦП не отступил полностью, но стал менее заметным что ты не бросаешь плавание, продолжаешь плавать, заниматься и выступаешь на соревнованиях. За спортивную жизнь завоевана целая россыпь медалей. Но в какой-то момент Альбина поняла, что своих успехов мало. Пора многолетний опыт передавать. Дорогу в тренерскую жизнь открыл факультет адаптивной физкультуры Кубанского Госуниверситета физической культуры и спорта и туризма. Глядя на деток, которые плавали со мной в группе, какие сейчас у всех успехи, как они развиваются, наверное, вот на этом примере можно сказать, что ДЦП, оно, в принципе, излечимо, если постоянно заниматься. Такие слова особенно ценны родителям особенных детей. Найти тренера, готового пройти с их ребенком такую долгую дистанцию, непросто. А Альбина, пройдя сама этот путь, ощущает физически, с каким трудом дается ее маленьким воспитанникам каждое движение. Буквально разнять назад, мы начали нырять. Сейчас мы будем А сейчас мы будем нырять. Помните, как мы с тобой ныряем? Набираем много-много воздуха в щечки, ныряем. И таким образом мы проныриваем. Опа! Выдыхаем. Очень нравится. Спасибо ей большое. Когда столкнулись с тем, что начали искать бассейн. Много отказывали, не берут таких детей в основном. Ну, мало кто. Ну, Альбина, как бы, с ней нашла общий язык прям с первого дня. Кстати, ее российский рекорд в 100-метровке Брасом, установленный 13 лет назад, не побит до сих пор. Да и спортивные амбиции девушки еще не угасли. Альбина продолжает выступать и готовится подтвердить звание мастера спорта. Но еще больше мечтает привести к победам своих учеников.